С вами мак чародей Антон Чалей. Вконтакте у меня уже как минимум 10 сообщений с одной и той же тематикой. Антон, где ролики? Антон, ты заболел? По-настоящему я просто уехал из страны. Нет, меня не преследовало ФСБ и ЦРУ. Я просто так решил и уехал. Это был очень долгий путь. Чтобы добраться с Полоцка до Сочи, мне пришлось проехать 2000 километров. Точнее, даже больше 2000 километров. В этой поездке я выживал как мог. Питался шаурмой и ночевал в придорожной гостинице. Но как город мне, честно, Сочи не... Не очень понравился потому что ездить на машине по горам это сущий ад средняя скорость езды по серпантинам которые возле сочи равняется около 30 40 километров в час рядом конечно есть море и это очень радует а еще там есть прикольные пальмы пальмы это вообще четко. Но люди почему-то не очень дружелюбные. Все друг другу бибикуют. Очень много бибикают. Прям все друг другу сигналят. Дороги очень узкие и гористые, а поток машин очень большой. Я уже думал, что это полный капец. Проехать 2000 километров ради гор и бибикающих заниженных приор это полное разочарование. Но в это время мне подвернулись очень хорошие предложения о работе в Краснодаре. Но я же фокусник. И вот в Краснодаре мне очень понравилось. Очень красивый город, много торговых центров. Люди очень приветливые, а население города больше миллиона. Краснодар от Сочи примерно в 300 километрах и он тоже очень теплый. И зима не такая суровая, как у нас на севере Беларуси. Да и выступления на праздниках уже есть, уже несколько было выступлений с иллюзионным шоу. Впечатления от Краснодара очень хорошие. Но пока что в квартире, которую я снял, нет интернета. Прикиньте, 21 век на дворе. Нужно немного подождать. Даже этот ролик довольно сложно скинуть в интернет, потому что у меня просто нет интернета. Но я как-нибудь постараюсь, я же все-таки фокусник. Если кто-то из моих подписчиков есть в Краснодаре, тогда пишите в комментариях или вконтакте мне. Всем пока, буду держать вас в курсе всех событий.